В прошлый раз, когда мы с тобой играли Собственно, знаешь, что произошло? Меня просто вот так вот Во все щели вот так вот сделали Мне, собственно, и поэтому Я играю на обычной сложности Беру ручку, вот, ручку взял Блокнотик взял, вот, взял ручку Под... Стой, подожди У меня тут блокнотик, ручка записывать буду Смотри, беру ручку Блокнотик и Ищу ключи И записываю ключи Где я найду ключи комнаты записываю себе в блокноте. не не не не не, -не, не сердись сейчас я поглажу сейчас подожди все успел ну я уже опытный тян тян тян команд что ты там это сейчас побудь я сейчас просто мне ключи да я сейчас пущу мне просто ключи надо опа ключ нашел c1 так c1 записываю бля тут у меня просто провода еще слушай слушай сейчас я я открою сейчас Привет, привет. Да, забирай, забирай. Зачем? Зачем я ей дал ключ? Нет, ты ищешь? Нет, я ищу кроссовки. Я ищу ботинки. Подожди, у меня тут ботиночки есть. Модные. Модные ботинки. Все. А я в ботинках. Мне твой ключ нафиг не сдался. У меня ботинки есть. Ты че, надо жду, думать Дай. Все, я, я пойду. Я не да. До... О, она злая. Она злая. Она злая. Я просто электрик. Я просто электрик, пришел электричество. Все, я тут при чем? Я электрик. Это, я просто электрик. Я просто пришел починить электричество. Я просто электрик. Не надо меня. <связать> это, я просто электрик. Я чню, как макс. Ай, больно. Можно, пожалуйста, поаккуратней? Я нежен. У меня тут это разбор идет. Электричество подключаю. Все. Подключил, можете бить, можете продолжать. Я это пойду, моя работа закончена. все, я домой, я красавчик, все, давай, пока. Я как бы, эй, не, не, куда? Ты давай, ты все. Э, не, что? Я двигаться что? Простите, эй, у меня мышка отклю... что происходит? Вот, как бы мышка работает, ага. прикольно, ясно. Тяночка, ты где? Эй. Эй, я не собираюсь никого там... А, тихо. Я чиню электричество. Тихо. Все, я починил, работу свою сделал. Все, до свидания. До свидания, вы остаетесь тут. Ты об этом пожалеешь. О, блядь, кто бы сомневался. Слишком напористая девушка. Нет, нет. Ну, конечно, естественно. Естественно, она на мне, конечно. Стоило на миллисекунду отвернуться, она уже на мне присосалась пиявка, грёбаная. А? Ты как бы это... А? Не делай. Mm -mm. Что? Ити же, пассатижи, телепортацию уже освоила, ёп. А, стоп, стоп, стоп, стоп, подожди. Я комнату не записал, куда побежал, подожди. Д3, подожди, не режь меня Д3, Д3 Кабинеты, а, бля Я до сих пор не запомнил Сколько я в нее играю, я до сих пор не могу Запомнить, какой Кабинеты, как они расположены 7 есть Тихо, не стоит, не стоит А, запутался, потерялся 7 есть, а хорошо, скример не, -а. не сегодня Кто то окна двери ломает Успокойтесь За что мы платим? Люди же платят за это, а ты ломаешь. Ну, ты как бы это правило все нарушаешь. До свидания. Я побежал, ноги босы. Подожди, это не спеши. До свидания. До свидания. Как бы я с вами не на свидание. Все, до свидания. Не стоит залазить мне на шею, потому что я знаю прием питона. Так что ты не это. Не, не думай, не думай. Даже слышь. Ты выкини из головы эту идею, это плохая идея, я тебе говорю. Стоять, не ржать, стоять, не спать. Не могу пройти, что за хрень? Подожди. Свет-то нафига выключать? Мне больно. А кто тебя виноват? Ты сама секла ломаешь и сама в них влезаешь. Зачем ты такое делаешь? Эээ, у тебя такое лицо, я... Я свет включу. У тебя случайно нет эпилепсии? Чтобы ты тут померла Хватит за мной бегать Можно я сам пройдусь? Мне хочется подышать свободно Тут слишком много тянки на один квадратный километр Понимаешь? Мне дышать тут сложно Уйди, я и сказал Не надо Слышь, я сейчас закрою вот все, да бесила меня, все, сама виновата. Все, А2, С1. С1? Да, С1 же. Эээ. Открывай, все, открываю. Не-не-не, ключ, нет, ключ. Не-не-не. Тихо, лажу, глажу, глажу. глажу. Все, ладно. Хорошо, ключ я дам после того, как использую. Хар ладно, все. Договорились. Хорошо. Я же тебя погладил. О, стой, стой, стой, стой! стой. стой. Дай, дай пройти! Дай, дай пожалуйста, пройти. Да не нужен мне твой. Все, спасибо. Я вот это спущу, тут ключик должен быть. Спасибо, вот, все. Вот, вот это я понимаю. Связь с покупателем. Е-бой. Е-бой. Кот, кот, кот. Первым делом коп. Пять, пять, пять. Есть. Пять и 5,7 у нас есть. Ну, уже как бы можно подобрать. Уже не вопрос. Пожалуйста, впусти. Не-не-не-не. Впустить тебя. Ага. Да. Я так больше не... Вот. Вот. все Хорошо. Это... До свидания. Я пойду, наверное. На правду уже не обижаются. Ну, неадекватная и неадекватная. Пожалуйста, девушка. Перестаньте. Спасибо. Дайте мне пройти. Дайте мне пройти. Выйти из помещения. Что? Что ты такое за существо? Беги. Я чую, как она за мной бежит. Бежит за мной. Подожди, стой. Это я зайду и закрою за собой две Спасибо. Спасибо. код кот. Два. Все. Все. Успокойся и дай пройти. Дай пройти. Дай пройти. Пройти дай. Спасибо. Кумане, кумане. До свидания. Аригато, сэмпай. Все, я пошел. Стой, стой. Нет, выйди, выйди, пожалуйста. Выйди. Тихо, тихо, не надо, не стоит делать рез, резких движений, уйди, побыть, женщина, больно, уйди, пожалуйста, уйди, я ничем не болен, вот смотри, сейчас продемонстрирую, я ничем не болен, да, она на мне, она на мне, она на мне, она ушла, прикольно, давай подбирать, пять, не то, это ее злит. Подожди, девушка, не... Можно вас успокоить? Не надо кипишить. 5, 2, 7, 6. Ай! Я подбираю код. Не бейте меня. Окей? Договорились. Все. Давайте. Это... Это... Ты себе смотри, так шею не сломай. Вредно, так говорят, делать. 8. 5, 2, 7, 9. Это... Девушка, вы не могли бы слезть с меня, пожалуйста? Потому что у меня тут ключик есть. А, ну да. Откроешь, пожалуйста, двери. Мне, как бы, сбежать надо, а ты мне не даешь немножко. Не даешь, в принципе, и так, и сбежать мне не даешь. А я захильнулся, я не увидел, я захильнулся. Нет, я не хочу в игру играть. Посидим, попьем и нормально все будет. Я тебе говорю. Посидим, попьем и все будет хорошо. Давай за тебя. Вот это хорошо пошло. Все, это мой шанс. Это мой шанс. Спидран! Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, Фух. Вот и все, неправильно. Все, беги. Мужик, беги. Беги, мужик. Мужик, беги. Пари... Ну все. Нету твоей тянки больше. Все. Сейчас еще и посадят. Я не удивлюсь, если еще и посадят. А сама виновата. Кто тебя просил в окно лезть? Беги. Беги нафиг. Правильно делать. Беги, мужик. Ну, как бы это, ты сама в окно полезла, тебя дурочку никто не просил. Я не уверен, что это хорошее концовка, так, потому что Тянка у нас погибла, может быть ее как-то там можно было сделать нормально, и не знаю. Хотя вот это вот вроде сделать нормально, и... нет. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Сайконсу Тока. Давай. Удачи.